приветствую друзья меня зовут вячеслав манацков а вы на канале коллеги адвокатов здесь мы рассказываем об изменении законодательстве и судебной практике а также делимся своим мнением относительно происходящих событий в конце прошлой недели глава информационно-аналитического центра альпара экономист александр Азуваев, выступил с идеей провести деноминацию российской валюты по его мнению такая реформа необходима по причине сильного роста наличных денег у граждан россии Казалось бы, не настолько Разуваев известен среди населения, чтобы его заявление стало предметом широкого обсуждения, но ситуация складывается именно таким образом. Деноминация рубля и его последствия широко обсуждаются экспертами, а возможности ее проведения высказались многие официальные лица. Так глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала провокацией слухи о возможной деноминации рубля. Солидана с ней и председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко, заявившая, что слухи о деноминации рубля являются абсолютной провокацией каких-то недобросовестных людей. Однако, несмотря на озвученную Набиулина и Матвиенко оппозицию, сам факт появления в публичном пространстве идеи деноминации может свидетельствовать о том, что такие планы существуют и обсуждаются. Нельзя исключать, что таким образом власти пытаются привить населению саму идею предстоящей деноминации. Что же касается высказываний высших должностных лиц государства, то вряд ли стоит доверять им. Для примера достаточно вспомнить утверждение о неприкосновенности Конституции или пенсионного возраста в России. По моему мнению, в стране нет причин для проведения деноминации, но впереди август, а с ним дальнейшая стагнация экономики, да и с эпидемой обстановка не все хорошо. Не исключено что способом разрешения кризиса и достижения очередного этапа стабильности может стать именно деноминация решение которое будет держаться в тайне до ее объявления поэтому ничего исключать нельзя к тому же не все разделяют мнение главы центробанка и председателя совета федерации например глава лдпр владимир жириновский поддерживает идею деноминации рубля считает что рубль обретет вес если провести деноминацию не стану давать оценку жириновскому в части его экономических познаний Отмечу лишь, что он всегда выступал своеобразным флюгером, намечающихся тенденций. Не утруждая себя какими-либо анализом, он говорит о том, что хотят от него услышать. В данном случае он заявил, что когда в конце прошлого века мы убрали два нуля, то стало лучше, а то везде были цены в миллионах и миллиардах. И ведь очень многие разделяют такое мнение – уберем нули на деньгах и доллар будет стоить всего 70 копеек. Давайте разберемся, что такое деноминация и приведет ли она лишь к сокращению нулей на банкноте. Сейчас многие сводят деноминацию лишь к изменению номинала денежных знаков в целях облегчения расчетов. Другими словами, было 100 рублей – станет 1 рубль, был 1 рубль – станет 1 копейка. Якобы деноминация – это исключительно вопрос удобства и не влияет на экономику в целом, но это не так. Деноминация, безусловно, повлечет снижение доверия к рублю со стороны как населения, так и иностранных инвесторов. Граждане станут массово скупать валюту, а инвестиции в страну снизятся, что в совокупности с набирающим силу экономическим кризисом еще более раскрутит инфляцию в стране. Стоит лишь ради достаточно условного повышения удобства расчетов рисковать репутацией национальной валюты и экономической ситуации в стране. Или для проведения девальвации есть иные, скрытые причины, о которых не говорит даже Жириновский. Во многих странах стоимость национальной валюты многократна Иногда в сотни и тысячи раз ниже стоимости американского доллара или евро. Однако как-то справляются. Например, один американский доллар стоит 107 японских иен или 1200 южнокорейских вон. При этом японская иена является третьей мировой резервной валютой, а южнокорейская вона – третьей в Азии по объему торговли. Не нужно забывать и о общемировом тренде перехода на электронные взаиморасчеты. Настолько ли сейчас для россиянина важно, сколько он заплатит за бутылку воды – 50 рублей или 50 копеек? Ведь сегодня в большинстве случаев расчеты осуществляются электронными платежами. Кроме якобы удобства расчетов, эксперты указывают на необходимость сокращения денежной массы. По данным Центробанка, на в стране составляет порядка 11,6 триллиона рублей. По мнению экономиста Разуваева, это указывает на то, что отечественные компании начали активно возвращаться к серым схемам расчетов, включая зарплаты в конвертах. И деноминация позволит вновь вернуть контроль над этой ситуацией в том числе выявив незадекларированные доходы. Могу предположить, что данный довод уже гораздо ближе к истинным причинам возможной деноминации. Государство считает, что у населения скопилось слишком много наличности, которая, во-первых, в отличие от электронных денежных средств, трудно контролируема, а во-вторых, неплохо бы было какую-то часть ее экспроприировать. При этом я не знаю, где те люди, которым удалось скопить крупные денежные суммы в наличных. Вероятно, речь идет о незаконных накоплениях. Многие вспомнят о задержанном полковнике МВД Захарченко, у которого в 2016 году во время обысков обнаружен эквивалент 8 миллиардов рублей в разных валютах. Однако стоит обратить внимание, что у Захарченко были обнаружены не деревянные рубли, а деньги в различных валютах. Поэтому не думаю, что на руках у населения много наличности, и тем более в рублях. Что же касается незаконных накоплений, то деноминация явно не способ борьбы с коррупцией. Крайне сомнительны доводы сторонников деноминации о стремлении заставить предпринимателей выйти из серой зоны. Оставшиеся предприниматели в стране, возможно, делают выплаты работникам в конвертах, но делают это вынужденно. В ином случае бизнес становится нерентабельным. Налоговые платежи, выплаты в социальные фонды, поборы различных ведомств съедают все доходы. Так может не деноминацией нужно стимулировать предпринимателей, а сокращением финансовой нагрузки на них? И так казалось бы предпосылок для деноминации рубля нет, а существующее мнение о ее вероятности не более чем слухи. Однако деноминация рубля имеет и свое практическое значение, естественно неофицируемое. Нужно напомнить, что отечественная экономика трижды подвергалась деноминации, и каждый раз, когда власти убирали лишние нули на купюрах, таким образом пополнялся государственный бюджет, причем за счет населения. Самой безжалостной к людям была сталинская денежная реформа 1947 года. Изначально целью реформы было резкое на 35% сокращение покупательной способности зарплат советских трудящихся за счет резкого повышения цен. Однако кроме этого реформа предусматривала и прямое изъятие денег у населения. Вся наличность, находившаяся у населения, обменивалась за исключением разменной монеты на новые деньги по соотношению 10 старых рублей за один новый. Вклады в в сумме до 3 тысяч рублей не отконфисковывались. Но вот по суммам от 3 до 10 тысяч рублей людям оставалось 2 трети. От 10 тысяч половина. Ну а так за называемые попытки подрыва денежной реформы, к уголовной ответственности было привлечено около 20 тысяч человек. В результате проведенной реформы реальные доходы и сбережения населения оказались такими скромными что советская торговля столкнулась с невозможностью полной реализации даже того незначительного объема потребительских товаров, который производила советская промышленность. В этом, кстати, и причина знаменитых шести ежегодных снижений цен, которые до сих пор преподносятся людям как великое сталинское достижение. Но не прошло и 15 лет, как власти снова решили на деноминацию. Правда, в отличие от сталинской реформы, готовившейся в обстановке секретности хрущевская реформа широко рекламировалась согласно официальной версии деноминация проводилась в целях облегчения денежного обращения и придания большей полноценности деньгам впрочем слово реформа или деноминация официально не употреблялись речь шла исключительно об изменении масштаба цен и замене ныне обращающихся денег новыми деньгами одной из реальных но не заявленных публично целей реформы была девальвация рубля по отношению к доллару в два с половиной раза дореформенный курс обмена составлял 4 рубля за доллар этот курс служил ориентиром для установления государственных рублевых цен на продукты и товары приобретенные или продаваемые за валюту формально курс доллара после реформы должен был снизиться до 40 копеек за 1 доллар однако курс был объявлен на уровне 90 копеек за доллар соответствующим уменьшением официального золотого содержания рубля Сделано это было для увеличения прибыльности экспорта нефти с точки зрения советского госплана. До реформы каждый экспортный баррель приносил советской нефтяной отрасли 11 рублей 52 копейки. Руб. А вот после реформ вместо того, чтобы стоить 1 рубль 15 копеек, руб., баррель стал стоить уже 2 рубля 60 копеек. Руб. Соответственно также выросли цены на импортные товары, ставшие фактически недоступными для большинства потребителей. В целом же цены выросли. В секретной справке о розничных ценах на товары народного потребления, направленной ЦК КПСС в 1965 году за подписью заместителя председателя Государственного комитета цен Кузнецова, говорилось, по сравнению с уровнем розничных цен в капиталистических странах, относительно высокий уровень розничных цен в СССР на сахар примерно в 3 раза выше, на масло животное сыр, масло растительное и маргарин 2-3 раза, на рыбные консервы в 3-3,5, на вино виноградный в 4,5, на шоколад в 10 раз. Из этих двух историй видно, что подтолкнуло советское руководство убрать нули с денежных знаков. Первое обстоятельство – это избыток наличных денег на руках у населения. А второе – желание максимизировать валютную выручку, одновременно сокращая спрос на валюту со стороны населения. Сочетание этих обстоятельств тревожит российское начальство и сейчас. Согласно оценке Центрального банка 10 июля, экспорт нефтепродуктов и газа уменьшился вдвое, уменьшился объем несырьевого экспорта. В целом, экспортные доходы российской экономики по итогам первого квартала оказались минимальными с 2005 года. При этом, несмотря на принимаемые властями меры по сокращению потребления, ограничение торговли, снижение зарплат, радикально сократить импорт не удалось, он уменьшился всего лишь на 14%. В результате чистый приток валюты в страну составил всего 600 миллионов долларов, а это в 36 раз меньше, чем в первом квартале 2020 года. Рубль не рухнул лишь потому, что Центробанк за три месяца продал из Федерального национального банка золотовалютных резервов на 12,9 миллиардов долларов. Кроме того, в России стало много наличных. В марте упали мировые цены на нефть, а страну посадили на карантин. Ежемесячно увеличивалась наличная масса в стране, достигнув в июле исторического рекорда примерно 1,6 триллиона. Правда, это не люди, уходят на личность, а в первую очередь бизнес. Но так или иначе сочетание этих двух обстоятельств запросто может подтолкнуть власти к радикальным решениям в сфере денежного обращения. Власти вполне могут устроить сокращение денег, доходов и потребление под благовидным предлогом борьбы с серыми зарплатами ну или стремлением к удобству обращения с деньгами. Не менее важное значение имеет и третье обстоятельство – это стремление властей обеспечить тотальный контроль за доходами и расходами граждан. Было бы логичным решение власти в рамках проведения денежной реформы организовать обмен денежной свечи через счета в банках. Например, купюры нового образца граждане смогут получить только через банкоматы и только после того, как зачислят все свои сбережения на банковский счет к определенному времени. В целом, несмотря на отсутствие предпосылок для проведения денежной реформы, проведение деноминации возможно. Поэтому вряд ли стоит следовать призыву Жоржа в исполнении Леонида Куравлева хранить деньги в сберегательной кассе. Думаю, если у вас все же есть деньги, храните их под матрасом в твердой валюте. С вами был адвокат Вячеслав Манацков. Пишите в комментариях свое мнение, ставьте лайки или дизлайки, делитесь видео в соцсетях. Если у вас есть вопросы или нужна помощь, обращайтесь.